16 210 рублей. Это та сумма, которую я сейчас собираюсь вывести на свой кошелек WebMoney. Сейчас вы видите один из моих аккаунтов в проекте, на котором я предлагаю вам зарабатывать и делать это фактически на полном автомате. Его я завел как тестовый и в течение короткого времени, буквально, одного месяца, он принес мне 94 450 рублей. Выплачено мне уже было 78 240 рублей. И в данный момент я собираюсь заказать 16 210 рублей на свой WebMoney кошелек. Для чистоты эксперимента мы сейчас посмотрим сегодняшнюю дату. Вот у нас Яндекс. Здесь мы видим, что сегодня 2 октября, пятница. Так, обновлю страничку, чтобы было все абсолютно честно. Убираем страничку и заказываем вывод. Указываем сумму 16210 рублей. Обратите внимание, что минимальная сумма на выплату в данном проекте нет. И вывести можно как 100 рублей, так и 30 тысяч. И так далее. Также регламент по выплате в течение 72 часов. Но на самом деле, как правило, выплата происходит буквально в течение 1-2 часов. Дольше в моей практике еще не было. Итак, заказываем выплату. И что мы видим? К выводу доступно в данный момент 0 рублей. Но в выплаченных средствах... Данная сумма еще не отразилась. Как видите, она отличается от заработанных всего. То есть, данная сумма сейчас висит в ожидании на выплату. Давайте перейдем в историю выплат и посмотрим подробнее, как происходят выплаты. Вот эта страничка, где написана история всех моих выплат. И если посмотреть по датам, сегодня 2 часа. 2 октября, а, зарегистрировал данный аккаунт я 7 сентября, то есть еще нету даже месяца данному аккаунту и вот он приносит мне такую прибыль. Как видите в начале а, 7 числа у меня сумма была уже на счету 4520 рублей, а, то есть я уже начал работать по своей методике с помощью а, своих автоматизированных систем, о которых я рассказываю в курсе. А, далее, далее доход у меня немножко притормозился, потому что я не запускал свою систему. А, вот вы видите, что я уже 10-го только вывел, 4200. Потом я уже работал каждый день, точнее работала специальная программа. И как видите... Через 4 дня у меня доход уже был 14 150 рублей. Ну и так далее. Потом я уезжал буквально на сколько-то дней. Здесь у меня доход уже не такой большой, фактически за неделю. Я считаю, что я вообще не работал в эти дни. Ну и вот последнюю половину месяца я активно сидел за написанием данного курса. И у меня буквально каждый день получалось запускать мою систему и здесь уже результаты идут получше да? 24 19 я вывел с небольшим и уже через 4 дня 27 самая большая сумма в этом месяце и только что при вас я заказал вот эту последнюю сумму пока что она находится в ожидании и еще не выплачена давайте для того чтобы не было сомнений знаю что многие из вас Могут задать вопрос, что очень много сейчас алхатрона, очень много липовых курсов о заработке, что можно поделать, и скриншоты, видео. Для того, чтобы не было сомнений, мы сейчас обновим данную страничку. Здесь у меня захвачена небольшая область экрана, поэтому, вот чтобы вам было видно, я нажимаю «Перезагрузить» и посмотрим на результат нашей работы. Вот, нас сразу же перебросил снова на страничку а, заказа выплаты средств. И что мы здесь видим? Пока мы с вами заказывали выплату, а, у нас к выводу снова появилось 420 рублей. То есть, пока мы разговаривали, на счет упали снова денежки. Выплачено. Вот, и выплату нам, судя по всему, произвели, потому что выплачено уже 94,450. Как вы помните, сумма была тут. Здесь же теперь отражается сумма а, с учетом вот этой суммы, которая нами еще не выведена. Давайте мы сейчас тогда еще раз закажем выплату. Доступно у нас снова к выводу 0 рублей. То есть эти 420 рублей фактически ушли в ожидание. Ну вот собственно так вот работает данная система. На самом деле это очень а, хороший проверенный, зарекомендовавший себя сервис, который очень четко выплачивает а, все заработанные деньги. Единственное, что я его автоматизировал в плане того, что разработал свою методику, успешно ее проверил. На самом деле данная тема не боится конкуренции, вам не придется ничего продавать, вам не придется ничего дополнительно настраивать, кроме того, что указано в курсе, а это займет у вас не более, наверное, одного-двух часов. Может быть у неподготовленных пользователей чуть больше времени это займет, но факт в том, что вам не придется заниматься ни инфокурсами, ни продажей а, каких-то физических или цифровых товаров. А, не придется участвовать в пирамидах и других сомнительных мероприятиях. Все очень просто. И самое главное, что это не продажи, не какие-то паривания чего-то. Это надежный, хороший, зарекомендовавший себя сервис. Да, ну как и ожидалось, мы видим, что на счету снова появилась. Небольшая сумма, 340 рублей. То есть, только в период записи данного видеоролика мы уже заработали с вами 760 рублей, получается. То есть, за каких-то буквально 10 минут. Поэтому спешите присоединиться, спешите работать. Данная методика не боится конкуренции, еще раз повторюсь. Мне совершенно не жалко как многие говорят, плодить конкурентов, и от этого меньше зарабатывать я не стану. Поэтому предвосхищая вопросы, что будут задавать, почему ты делишься, так скажем так, золотой жилой а, и так далее. На самом деле я просто зарабатываю. Зарабатываю на данном проекте и зарабатываю на своих знаниях, а, на своей методике. Соответственно, как говорится, деньги лишними не бывают. Присоединяйтесь. Всегда помогу, отвечу на любые вопросы. В данном проекте я умышленно сейчас не показываю а, свои счета, Яндекс, счета Киви, Вебмани и так далее. Все те платежные системы. Вот здесь вы можете видеть, что настраиваются три платежных системы, потому что... Все эти скриншоты очень легко подделать и так далее. Я вам показал в реальном времени, как выплачиваются деньги, как они идут и что это все а, по-честному. Всем удачных заработков, как вы решите приобрести данное руководство к действиям. Я всегда к вашим услугам, всегда отвечу, помогу теми методами связи, которые вы также получите. Все мои контакты адреса и службы поддержки всем спасибо до свидания сергей куприянов